Мы живем в реальном мире, в котором масса людей, так сказать, волнует этот мир в свою сторону. Я очнулся первым и увидел, как рушится мир. Приходите вы и создаете волну как созидатель. Все за мной. Если вы понимаете, что, например, в каких-то отношениях с мужем или с женой, в коллективе, не течет энергия того качества, которое вы хотите. У вас есть точно одна первая проблема. И судьба все всезнайки второго, все голосовавшего у нас, это доказывает. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты ему говоришь, ты вообще никчемный элемент, иди работай. Жалкие глупцы. И вы попадаете. Женщина смотрит на своего мужчину дома и говорит, блин, толку от тебя какого, ну иди хоть в забей. Тупица, я кому я это говорю? Я говорю, ну расстаться. Расстаться? Никогда, я 10 лет вложила. Пусть уходят. Работали, двигались, делали, была огромная цель, какая-то такая сверх. Напрягались вдвоем, поддерживали. И вдруг они это получают, дошли и разводятся. Люди творческие, ни в коем случае там не работают с до. Сидит на столе, лежит на столе, смотрит в потолок. Мне должно быть понятно, кто в доме главный. И точно не ребенок. Отлично. Семья жила, жила, жила без детей. И хотели детей. Получили детей. И разводятся. Мы как люди... Реально не можем просчитать все. Именно поэтому бывает странная карта. Вы должны впустить в этот процесс дополнительную сверхсилу. Если этого не происходит, отношения начинают рушиться. В структуре не течет энергия. Ведь еще есть надежда. Факты. Факты. Это классно, что? вы всегда открываете глаза и убираете клише из ума. Ой, вот оно. Как создать волну в своей жизни любого качества, которое вам нравится. Отношения к кому-то делу. То ли вы организовываете семейный праздник, то ли вы готовитесь к какому-то торжеству, то ли вы защищаете какой-то проект. Мы должны спасти второго. Мы... Нет. Я уж лучше отсежусь. Серая мышка. Ничего не говорила. Но идут же процессы на тренинге. Бабах, было переживание. И у нее глаза горят. Она там уже идеи кидает. Как он раскрылся? Второй так ждал этого дня. Он говорил, что когда ты придешь, все переменится. Одна повзрослела, другая э, повеселела, третья стала энергетичной, четвертый ожил. Uh, пятый он, так, пробился в сферу идей и уже может что-то такое высказать интересно. И вот тут надо садиться на волну и вместе делать эхо. Всем, чтобы получить покой и свободу.